Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. SP находится во флете и, скорее всего, будет продолжать находиться в таком состоянии. Преодолел 50-дневную скользящую и скорее всего будет в ней, с ней тоже взаимодействовать какое-то время. Это рынок, естественно, для дневных трейдеров, которые работают внутри дня, ну и среднесрочные, которые работают среди. Не среднесрочный а скорее всего свинг трейд это в течение недели а, но ну, с помощью такого трейда удалось заработать на прошлой неделе порядка двух с половиной процентов такой небольшой процент вот позапрошлой неделе было еще хуже там наверное один процент всего лишь удалось сделать ну в общем Пока вот таким вот образом. И интересен тот факт, что на уол стрит очень часто заходят разговоры о компании Alibaba. Baba, Alibaba Group. Компания фундаментально надежная. В нашей таблице получила ну, практически максимально, ну, высокий балл. Все значения зеленые. И получилось, что она недооцененная компания. и фундаментально надежная соответственно привлекает внимание инвесторов Ну некоторые институционал уже э, заходит в эту компанию но такого массового э, массовой покупки нет и в принципе по графику если мы посмотрим то <coughs> вот они как раз эти покупки были когда опустилась ниже вот этого зеленого уровня это месячный уровень и достаточно низкий по нашим прогнозам первая цель это 174 доллара дальше 192 и в принципе та то у тот уровень к которому мы идем это 241 доллар вот и это будет достигнуто в среднесрочной перспективе вот. Ну и в связи с последними событиями, что э, все-таки на Wall Street идет э, речь об этой компании. Но надо сказать, что риски здесь есть, и не все еще пока готовы работать, потому что компания китайская. А здесь есть тоже ограничения э, самого регулятора, который ну, тоже может внести свои коррективы. Вот, Ну а если мы посмотрим прогнозы аналитиков, то последние вот свежие оценки, они начинаются от 150%. 1 доллара, ну можно в принципе ее откинуть и самую высокую 330 тоже откинуть и тогда средняя будет где-то в районе 240. Ну и по графику у нас этот уровень обозначен. Ну в общем и целом прогнозы с аналитиками в принципе совпадают и вот до этого уровня мы ожидаем баба так что можно здесь докупать я думаю что мы это наверное и сделаем если э -э, посмотрим по значениям то это 44 процента <с> но ну, 44 конечно будет не сразу наверное через какое-то время а вот если до 192 15 процентов ну, но это в ближайшей перспективе можно получить так что такие вот рассуждения, ни в коем случае не рекомендация, может быть призыв к тому, чтобы немножко порассуждать и подумать. Если вам нужно подобрать компанию для портфеля, то проходите по ссылке внизу и узнайте условия получения.